Всем привет! На связи мистер Фисверг. Мы продолжаем играть в игру Orient U, Z, И, как вы видите, мы сейчас находимся не в самом удачном и классном месте. Мы находимся в плачевном... Плачевном месте, на самом деле, в Тихом лесу, где все увядшее, где мало кого осталось, где, ну, где все плохо. А в прошлый раз мы с вами все-таки решили откатиться и не стали брать ключик от пещеры вместо этого мы взяли э, возможность восстановить домики для моки еще один домик восстановили но туда мы конечно попали но выше него к сожалению не смогли попасть я думаю если появится домик мы сможем там куда-то выше подняться пробраться там пособирать полутаться но в итоге нифига подобного вот и помимо всего этого мы также попытались пройти задание вся семья в сборе, в тихом лесу нужно было зайти в домик, от которого у нас был ключик, мы туда зашли и увидели, что никого по сути-то уже и нету, осталась только игрушка, которую мы взяли и принесем моки, очень жалко, что так получилось, но, но мы ничего не можем сделать. И, помимо всего прочего, нам хранитель деревьев дал побочное задание. Ну, или, может, не побочное задание. В общем, нужно найти того, кто хорошо разбирается в растениях и поможет умирающим деревьям вылечить как бы их. Вот, не знаю, одно это дерево или нет. Он дал нам, дал нам веточку, и, глядишь, мы что-то да сделаем. А это, скорее всего, будет у нас какой-нибудь Дали, потому что он у нас там все сажает, выращивают, вот, так что сейчас мы, так полагаю, спасем нашу подругу, совушку сову, и после этого пойдем по другим НП, НПС, получать от них, от кого-то звездюлей походу, потому что с плохой новостью мы придем, а от кого-то, возможно, решение проблемы по поводу веточки. Так, здесь мы прыгать магиом. О, -о, О, так сохранение. Хорошо это или плохо? Давайте смотреть. Опа-опа! Вот она случилась. Отлично! Вот то зачем мы сегодня вообще играли в эту игру? Но нет, походу не все так просто. Прячемся. А, тут эта гадость какая-то тут ходит, да? Э? Ужас. Мне кажется, твоя перо то видно. Плюс свет Тори. Поехали. А э, куда мы поедем? Тепло угасло, и его сияние померкло. Что? Пропавшая подруга. Задание обновлено. Покиньте тихий лес. Дать посмотрим. Йок, макарек. Это нам надо вообще непонятно куда убежать. Серьезно. Но мы можем пойти обратно. А можем пойти вперед. Я бы, конечно, сходил обратно. Здесь нужно руду собрать, вот это вот взять. А здесь у нас есть вот, вот это, походу, место. Давайте пробовать. А, мы можем вот так вот, да? Только три прыжка она может делать. Лететь можешь? А, ну, может лететь. Так, а что-то еще можно... Ага. ага. Вы сдуваете объекты ветром, и я могу стрелять. Прикольно. Но туда нам не дают подняться. Мы не прилипаем больше, я так понял, да? Да, мы больше не липнем. А жаль. Но мы и так парим уже. Да, тут нужно быть аккуратным. А есть то что у нас может подбросить вверх нет это очень плохо пара ветра о то есть вот так да отлично Да йоки зеленые. А -а -а -а Нифига подобного, да? Ой-ой-ой. Нет, нет, нет, нет, нет. На нет. самом деле плохо. Очень плохо это все дело. Тут можно что-нибудь ломать так вот. Нет. Хорошо. Ого! -хо -хо. Так, ладно, это какой-то друг, походу. Ки опять. Моим сиянием ты нарушаешь тишину дух. Своим сиянием. Глупо. Она слышит и видит. А тебя... Да. Тебя увидеть легко. Мы подчиняемся тишине, а остальные, ах, им не выбраться. Чё ещё скажешь? Не можешь найти дорогу дух? те, кто здесь заплутал, редко находят. О, -о, -о, -о, о Так, от каких-то врат мы что-то нашли. От каких-то врат мы нашли. Вот здесь, мне кажется, что-то можно разрушить, нет. Да серьезно. Типа бесполезно, да? типа бесполезно так ну ладно вот врата да я видел там был ключик вопрос как его там забрать вот так тебе И вот второе да Вот еще какая-то гадость. Вот, третий. О, за четвертый нужен. Блин, а как мы его там заберем-то? Я не понимаю. Тут мы значит не можем ничего сломать. Не можем да там у нас горликова руда еще Мы почему-то не взяли да ах ты гадство ну, все благодаря карте мы теперь видим, да? Я вот что-то стрелял, стрелял, бесполезно. Бесполезно. Так, вот тут надо подумать, как мы можем все это дело взять. Ага, то есть была возможность все-таки, да? Так, ладно, это я окей взял. Ага, а, тут мы можем сгинуть. Ай, -яй -яй, птиц. Отлично. То есть нам сейчас только в воду прыгать остается. Просто потрясно. Какого хрена? Они дали нам улететь оттуда. Странно, что, конечно, все это вот так вот. О, то есть стрелы эффективнее. Тихо, тихо, тихо, тихо. Живем. Живем и не понимаем, как нам попасть туда. Ай-яй-яй, ветка. Получилось почти. На ветку надо. Вот как все это делается, да? А -а -а. Прям задание так задание. Да ёк, макарек, да что ж тут не получается тебе допрыгнуть? А, -а, -а, -а Демоны, что ж вы придумали-то? Тут уже и гадость всякая восстановилась, но... Вау. То есть без парения это нужно делать. Классно. Я так и думал. Э. Так, а там как у нас вопрос решить? Какой-то тоже есть ходик. Прикольно. Вау. Тоже классно сделано. Так, ну что, дверь мы можем открыть? Это уже... Уже что-то. Ох. Она молча не берегла, не в силах сдать. А кто она? Сержи. пора валить якобы тут есть ход вот именно там ход есть а я его не могу вскрыть и новенькая так, тут мы можем вот так вот сделать. Ага, тут еще есть. Спасибо. Не, бесполезно. Так, прыжку нам не дадут. Ну и не надо. Так, а тут надо пострелять, походу. Надо пострелять! Черепушка чья-то. Эм... Да, тут нам не дают пройти. Печаль. Так, ки. Тишина шепчет о тебе. Да, шепчет. А, какой смелый дух бродит по ее лесу. Как тебе камни? Холодные статуи путешественников прошлого. Они тоже были смелыми. Ой, молчал бы ты. Так, у нас вот есть вот такой бедняга другому его не назовешь тут нет возможности да Может, нужно две клавиши зажать и по иоре и не Ори. Не, нифига не дают просто Просто не дадут. А бесполезняк. Как то работает, я не знаю. Так, подожгли, значится. Значит, и здесь. О. Ой-ой-ой-ой-ой. аккуратненько ага. поднимаемся повыше вот, что-то какая-то странная фигня тут происходит я вам скажу там упокоились бы те, кто век не знал покоя ого Даже этот клык воя, который мы забирали, это вой. И тут такая какая-то большая локация. Это мне очень нравится. Есть камень, есть пузырик. И есть хипешка. Интересно. Выше мы подлететь не можем. Отлично. Ай, больно будет. Будет больно. И ничего не сделаешь. О, там у нас испытания, да? Очень хотел я его тут. Так. Ничего тут я не вижу. Тихий лес. Так. Пытание времени. Понимаешь ли? Эй! Ух ты! Но я уже не туда пошел. Я уже понимаю. Да, сала тут была какая-то большая. Возможно, это... Мама нашей совы. Совушки совы. Так, ладно, что у нас тут? Возможность-то какая есть? Есть возможность подняться сюда. Это шумный дичь шумит. Отлично. Перышко. о, -о, -о, -о. А дом был близок, но не досягаем. Эй, балентус, клентус. Привет, спабегте, походу. Оп. Урадненько. Стоп, там было вкусняшка. Тышечка и все да ну елки зеленые так тут нельзя правильно что-то ушел пожалуй тут что-нибудь ты насобираю. Ты правильно что улетел. А, тут вообще прям не дают туда пойти. Ну вот, этому думаю, насобираю тут всего. Чего нету. Всего-чего нету. Ну, не просто он улетел так. Сейчас, наверное, что-то будет. Что твою дивизию Какое. А, возможно, сохранится у нас есть. Спасибо. Фу. Ну чё? полетели Походу. полетели вас куда а ну вот то место Только нам сюда явно не надо Клоняйся уже наклоняйся а не хочет наклоняться Зачем нам сюда дали идти? Я не понимаю. Типа там вот выше есть возможность подняться -ка. тихо Тихо-тихо-тихо. Да хватит тебе. С ХП-то плохо будет. Бьется оно. Так, тихонько. А, ага, давай спрячемся. Перо. вот и все да будет бойня отлично опять мы что ты творишь э, бесполезно что ты делаешь О, боле этого еще не хватало. О -о, -о, -о. О, о о А что там произошло? Вы знаете, в следующей серии. Да. Совсем не прикольно. Только нашли тут. Понимаешь ли свою Словушку Сауа? Все. Все. Я не прыгать, не ни бить, ничего не могу. Только идти вперед. Да. Это очень плохо. Не, братан, у нас. Она осталась сверху. А, отлично, я умений нету. Прыгать, не прыгать. Да. Побыстрее бы из этого тихого леса выбраться. Не хотел бы я тут задерживаться. Тут все очень плохо. Смотрите, как все недружелюбно. Опа. Опа. Ни хрена себе Дело все такие топнул Или просто сбросил вниз? Это каш пипец А вот и моки. Бегай, их тут. Да серьезно что ли? Вы че? Вот это дела. Может... Есть какой-то шанс я воскресить? Да. Вот это дела, конечно. Ну, так, нам предлагают идти туда, а в обратную сторону нельзя, да? И пойди, и не оглядывайся. Ну только оглядывайся, и все. Ух, сколько у вас тут. О-о-о, кок. Привет. Твоя подруга. Мне очень жаль. Голос леса сделал для нее, что мог, но свет его слаб. Эти темные времена принесли много страданий. Особенно самым маленьким созданием. Когда Ивы не стало, свет разбился на части. Ну,хов не стало, и в наш мир пришел упадок. От былого света остались лишь тусклые огоньки, да и те разлетелись. Прошенные на произвол судьбы, они вскоре угаснут век. Это лишь вопрос времени. Но Моки помогли мне разузнать, где они упали. Память леса с морозом на севере. Его глаза сокрыты во тьме на юге. Его сила погрузилась под воду на западе. Его сердце погребено в зыбучих песках на востоке. А его голос стал твоим спутником. Поодиночке они светятся. Только этим огонькам под силу справиться с заключившейся бедой. Слишком долго я прятался в своей лощине. Я тоже отправлюсь на поиски. Прощай, дитя. Мы с Моки постараемся. Блин, чё постараются они? Возьми Ори, тебя унесет далеко-далеко, а мы останемся и присмотрим за твоей подругой. Кура, вы освоили новое умение? Нажмите РТ, находясь в воздухе, чтобы парить или перемещаться по воздушным потокам. Так, ну что, мы теперь могучий Ори, который может все. Оу, oh, yeah. Где мы вообще находимся? Лощинник Волок, правильно. Значит, мы сейчас можем что сделать? Мы можем, наверное, попытаться в тихом лесу взять руду. Что мы еще можем? Ну тут надо побегать, попрыгать, что-то пособирать. А -а -а. И, и взять вот эту потрясающую дополнительную ячейку энергии, да? Как же тут все плохо. Просто потемнело все, да? Так, ускоряемся, плывем отсюда. Сейчас мы быстренько все это возьмем. Ай, тороплюсь, тороплюсь. Воздушные потоки, значит, да? Это что за херня было? Ага, я понял. Я профукал свою возможность подняться вверх. Пошел ты. Не до тебя сейчас. И не до тебя тоже. Так, тут, тут у нас гадость, да? гад вот только что ты взрываешься. Блин, я хотел вверх подлететь. Что за хрень то А, и у нас способности, смотрите. Они тут восстановились, смотри-ка. Взмах, вы объекты ветром. Чего? Каким еще ветром? Нифига, он магет. Что с ним? Не смог я подлететь, братан? Херня это полнейшая. Пока. Не, перышко надо поменять. Однозначно. Ну, поднимемся мы вверх, допустим. Это то, что мы сможем сделать, походу. Так. Ждем, ждем, ждем. а <гас гас> дивизию дивизия это хоть закушайся нас погодите-ка дружище Да, мы уже с тобой говорили, ничего хорошего ты нам не обещал, поэтому извините. Так, это то место, где мы не были. И непонятно, было оно раньше или не было, но тем не менее мы сейчас видим, что все-таки тут неумение... А возможность сюда переместиться ну и сохранится да хорошо что мы это все взяли так тут понятно теперь нужно каким-то макаром максимально высоко подлететь и брать горликову руду конечно же так ну что, все да мы все что хотели тут взяли ну можно тут конечно еще брать брать брать но это мы оставим на потом тихий лес значит блуждающие огоньки ага, нужно разыскать понятно на что мы еще можем сделать мы можем прийти в родниковые поля и бах спасибо да тут все конечно классно раз дух я слышу от твоей подруги мне очень жаль Нынче все идет не так. Надеюсь, она поправится, когда свет вновь встанет целым. Чего? Мы горлики когда-то укрыли огонек того света на моей родине, что далеко на востоке. Над холмами возвышались шпильки наших творений, а потом ветер и песок сравнялся с землей. Если пойдешь туда, береги себя. Тяжелое это место. Дом предков, на слух. Так. Ой. А, то есть вот так, да? А ты кто? И пока по по боишься, я вот ни разу их не видел. Но как-то подвиж сразу в каких-то метрах каменный хранитель. Так, понятно, понятно, понятно, что мы сейчас огребем. Дух, как там в тихом лесу моя семья? Это кукла моего ребенка. Ну, она окаменела. Нет. Мне. Мне пора домой. Вся семья сбор. Получше задание выполнит, скажите, печальную новость папе Моки. А так это папа был еще. Жесть, конечно. Да.. Я надеюсь, конечно, все будет хорошо. Все восстановится тут. Папа Моки пошел домой. Хе. Ну да. Другого и не дано. Давайте сгоняем до нашего интересного знакомого. Что он нам скажет, не скажет. По, по поводу той веточки. какие-то ракушки появились раньше ж не было иногда я брожу туда-сюда как-то раз мне довелось побывать в светлых озерах, там очень красиво их можно увидеть если залезть на большое колесо за родником если забраться на самый верх оттуда двинуться к западу вскоре окажется озер. Говорят, что к лесу не давал крутиться огромное чудище с щупальцами. что? Тебе удалось его одолеть? Это ведь смешно очень-очень. Какие у маленького духа шансы против огромного чудища-щупальца. Да никаких. Понятно, короче. Все понятно. Так, что ты нам скажешь, Тали? Слушай, насчет этой ветки унеси я отсюда подальше. Че, блин? Разве ты не видишь, это уже не древесина, а камень. Дерево, с которого взяли эту ветку, не исцелить. А еще окаменение заразно. Мне как-то пришлось спалить половину клумб, чтобы от него избавиться. Унеси ее, пока зараза не перешла на новую жизнь. Энтилера задам, слушайте, хранитель деревья грустную новость. Ну что ж, вот на этом тогда мы с вами сегодня все и закончим. В следующий раз мы, э, скорее всего, реально пойдем к этому хранителю деревьев. Причем мы вот так вот быстро телепортнемся. Поговорим с ним, побегаем вот в этом всем каке. Видишь, мы тут что-то еще найдем. Вот. Или не, не найдем, или не побегаем. Возможно, захватим вот эту чейку энергии расширяющую ну и будем думать что делать по идее нам нужно искать духов огоньков которые нам очень и очень помогут а еще у нас есть наверное вот возможность благодаря тому что у нас есть под лунной норы попасть но конечно непонятно непонятно. Что ж, ладно. На этом мы сегодня с вами заканчиваем. С вами был Фессерк. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока. До новых встреч, ребятки.